Всем привет! В эфире Универ «Универньюз», а в студии Милевша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. выпуске. Ученые КФУ в скором времени планируют выращивать капусту кейл в России. Революция в науке, теперь ДНК можно изменить. На базе Казанского университета появился Международный научный центр по нефтедобыче. Что такое генетические ножницы? Что ими можно отрезать и почему этот термин с недавних портал известен на весь мир? Подробности в сюжете нашего корреспондента. Возможность обреза ДНК совершила революция в науке. Француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна стали лауреатами Нобелевской премии по химии, благодаря развитию метода редактирования генома, или по-другому Криспер кас генетических ножниц. Наш телеканал связался с членом Нобелевского комитета и выяснил, почему генетическая разработка получила премию в области химии. Really Речь идет о деталях молекулярного механизма выяснения, как это работает и как это можно менять, чтобы он действовал в нужном нам направлении. Это химия, а не генетика. Вы можете резать генетическую информацию там, где вам нужно. Раньше это было очень тяжело, а порой даже невозможно. Поэтому данное открытие очень многое значит для фундаментальной науки. Генетическая информация живого организма, которая накапливалась его предками за миллиарды лет эволюции, хранится в ДНК, представляющей из себя двойную спираль генетического кода. Каждое звено такой спирали – это отдельный ген. Эти генетические ножницы могут точно находить определенный участок на молекуле ДНК и разрезать его. Тогда можно и вырезать что-то этими ножницами, и с помощью других молекулярных скажем так, ниток с иголками привести туда другой генетический код. В перспективе редактирование человеческой ДНК может избавить людей от наследственных болезней. Если есть наследственная мутация, то метод геномного редактирования позволяет исправить эту мутацию. То есть своего рода, если есть опечатка в генетическом тексте, то здесь мы можем замазать, как бы вырезать неправильную букву и вклеить правильную букву, тем самым исправив эту генетическую опечатку. То же самое с онкологическими заболеваниями. Это может использоваться в медицине. CRISPR-Cas9 помогут не только в раковой терапии, но и в лечении болезней крови. Интересен и тот факт, что Нобелевская премия по химии была впервые присуждена только женщинам. Последний раз Нобелевскую премию по химии присудили женщине 56 лет назад. Это потрясающе во всех направлениях открытие, может быть полезно для человечества и в будущем, а также используется все больше и больше. Это образец для подражания. Нам нужно больше женщин в науке. И это будет очень здорово для нашего общества. Диана Шеленкова, Универньюз. В национальные проекты науки входят научные центры по приоритетам научно-технологического развития. Один из таких центров теперь есть на базе Казанского университета. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. В связи с этим был создан национальный проект «Наука». В рамках национального проекта «Наука» Запланировано создание нескольких типов научных центров мирового уровня. Во-первых, это математические центры, геномные центры и центры по семи направлениям, научным направлениям, которые вот вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации значит, на ближайшие годы. Вот одно из направлений связано с энергетикой, с углеводородами, в общем, с созданием новых материалов на этой основе. На базе этой области основали Центр мирового уровня национального освоения запасов жидких углеводородов планеты под руководством консорциума нескольких российских университетов. Важно, что Казанский федеральный университет стал в консорциуме головным. И в, в этот, кроме нас, значит, мы головная организация, входит еще три крупнейших научно-образовательных центра в России вот в этом направлении. Это значит, Губкинский Нефтяной университет в Москве, Уфимский нефтяной университет в Уфе и Сколтех, это тоже очень известная научная организация, которая работает в этом направлении. Вот, в итоге вот до 2024 года, до 2025 года практически в России вот это направление будет развиваться именно в этом центре. На днях в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета будет проходить заседание ученого совета, где будет утверждаться проект создания структурного подразделения Международного научного центра. Некоторые уже существующие. под эту структуру. Это научный советский Геолаб. Ректор Казанского университета отметил основные задачи, которые стоят перед участвующими в создании центра вузами. Создание инновационных и эффективных методов поиска, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий с помощью искусственного интеллекта и обработки больших данных, а также разработка месторождений нефти и газа. Те поставленные амбициозные задачи, которые поведут, во-первых, не только к тому, что... В мире мы станем лидерами по этому направлению, но, но и самое главное, наверное, очень важно, потому что э, мы обеспечим стабильность нефтегазовой отрасли России на ближайшие десятилетия. Не менее важным в проекте является и социальный аспект – привлечение и воспитание талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Кристина Надыршина, Универ -Ньюс. Несвойственная для нашей страны капуста кейл скоро может появиться на прилавках магазинов. Российские ученые разрабатывают проект адаптации капусты кейл в России. Как лучше всего использовать этот овощ, разбирался Лев Диденко. Совсем скоро в России может появиться новый вид капусты. Вдобавок к брюссельской, цветной и белокочанной добавится еще и капуста кейл. Перед российскими учеными стоит задача адаптировать заморский овощ к российским землям и начать поставлять его на рынок. Внедрить овощ в рацион россиян планируют уже к 2025 году. Капусту ну, так в массовых промышленных масштабах в России не выращивают. Поэтому вот мы взяли на себя такой пилотный пионерский проект, адаптировать ее к условиям ну, России условиям, ну, и начать, естественно, с Татарстана. Мы сейчас работаем с разными сортами и вот, выясняем поведение этой капусты у нас, ну, в частности, в условиях Татарстана. Капуста кейл очень популярна в Европе. В пищу ее употребляли еще древние греки. К нам сейчас ее поставляют в основном из-за границы, поэтому цена довольно-таки высокая. Интерес ученых к этой капусте вызван тем, что в ней содержится много полезных веществ. Также ее используют в качестве профилактики многих заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических. Наша задача не лечить, а именно создать какие-то продукты и найти ресурсов для создания этих продуктов, обогащенные вот этими самыми витаминами, минеральными элементами, антиоксидантами, белками, омега-жирными кислотами и так далее. Вот один из таких интересных проектов связан и с растениями капусты Кейл. Капусту кейл, помимо обычного повседневного употребления, используют во многих ресторанных блюдах. Чаще всего ее применяют в вегетарианском и диетическом питании. Ее можно добавлять в салаты, горячие блюда и делать из нее смузи. Ну или же просто есть ее в сыром виде. Вкус ее немного своеобразный, горьковатый и может не сразу прийти по вкусу к потребителям. Вкус капусты кейл зависит от ее сорта, то есть чем плотнее листья, чем они темнее, тем больше вкус напоминает вкус морской капусты. А так, в целом, это обычная зелень, и чтобы к ней привыкнуть, можно для начала заменять, допустим, обычный лист салата в бургере на капусту кейл. И когда уже ваш язык будет готов к восприятию вкуса, вы можете спокойно делать из него смузи, свежевыжатые соки и добавлять свой рацион. По словам ученых, чтобы убрать горьковатый привкус капусты, собирать ее нужно в ноябре, когда пойдут первые холода. Из-за низких температур в капуче начнут образовываться сахара. Также этот овощ прекрасно переносит заморозку. Наша капуста белокочанна, по вкусу она похожа, но это намного больше содержит питательных веществ, микроэлементов и для нашего человеческого организма очень полезные. Ну, это двухлетнее растение. На зиму мы убираем листовую пластинку, то есть мы э, закладываем морозильники и целый год можно его использовать. Совсем скоро на прилавках магазинов может появиться новый вид растительности. К брюссельской брокколи и обычной белокочанной капусте может добавиться и капуста Кейл. По словам ученых, такой размер этой капусты еще не предел. Она может достигать размеров моего плеча, тем самым обеспечивая огромную урожайность, тем самым достанется как можно больше населению нашей страны. Лев Диденко, Ивалета Басова, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!